Друзья, привет! рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня наш выпуск будет посвящен тому, что мы возвращаемся на лодку. Сейчас мы находимся в аэропорту Орлы и э, самолет, который нас везет на Гваделупу и из нее уже непосредственно в Сан-Джордж на Гренаду. Итак. Итак, что у нас сделал Дина? Диночка, что ты здесь делаешь? О, какой Панч. у тебя рюкзак яркий. А вот гейт, который в аэропорту Орлы. Наш 23-й. Нас ждут, нас ждут большой самолет. Ну что, на посадку самолет ждет? Едем домой. Едем домой. Из этого серого уныния. Наши грозы, дожди, К ливни. К 27. Карабические острова нас ждут. <свят> <свят> <свят> У нас не окна. Мы уже сейчас находимся на Годылупе и идем. Посадочка у нас идет на самолет. У нас небольшая пересадка. Додиночка. Сереженька. Красивый. Да. самолет такой он сантиметровая взлетает потом садится на гуаделупе потом на барбадосе а потом на гренаде такая маршрутка просто выходит с и говорит кто выходит на барбадосе там пол самолета стоит и выходит У нас здесь небольшая остановочка, а потом мы взлетаем и садимся уже на Гренаде. Такой населенный вообще весь. Вообще просто... нет, да темного да. Ну, вот мы, собственно, и приехали на лодку Мушу. Сейчас Кайрон, э, этот человек, который смотрел за нашей лодкой, привез нас на Тузике э, сюда, домой и организовал нам трансфер из аэропорта. За трансфер мы заплатили 60 си, это порядка там 13, о, порядка 23 долларов. Ну а на лодку у нас завез, естественно, бесплатно. Как вы видите, у нас тут сумки, сумки и всякое-всякое. Ну, можно посмотреть, что внутри, но думаю, что. Это я вам покажу завтра. Сегодня мы уже немножечко будем отдыхать, а завтра начнем расконсервацию рас лодки. Единственное, что нужно проверить, это воду. Она у нас была с хлоркой. Так, компрессор качает. Ну, пахнет хорошо. Во всяком случае, не воняет и тухлятины нету. Хлорка все уничтожила. Вот такая тема. Сколько у нас тут всего валяется. Ужас. Разбирать, не переразбирать. Итак, будем смотреть, что же у нас на лодке произошло не так. На самом деле, правильная подготовка, э, то, что мы сделали, когда уезжали, избавила от огромного количества проблем. Естественно, появилась там всякая плесень. И, ну, естественно, унитазы выглядят печально, но могло быть и хуже. Итак, что у нас здесь заплесневело? Вот у нас по углам вы видите, вот это все покрылось, но это все отмывается. Вот, а тик на самом деле даже не запачкался. То есть все-таки здесь не так грязно, как казалось бы. Но идемте внутрь, покажу, что там что там не так. В рамках, вы видите окошки, это все плесень. Но она легко отмывается, поэтому ничего страшного нету Вот там, вы видите. Но нужно взять будет просто специальное средство и это все отмыть. Ну что, идем дальше. Ну тут все вот покрылось таким легким налетом, грязным. Ну и унитаз, который... Фу. Но это все не страшно, потому что там просто вот эта жижа, она была подготовленная, и мы ее сейчас просто смываем, и у нас все нормальные рабочие сальники, которые просто промоют весь туалет. Как выглядит фильтр опреснителя? Вот черное, вот это все черное, это должно быть конкретно белое. Но это сейчас мы заменим, это не проблема. Итак, что я делаю сейчас? Сливаем воду, берем вот такой вот крот, туда его блюх немного и все, оставим на небольшое время пускай там все прочистит. вот как выглядит у нас сейчас комната куча всего разбросана идет стирка и вот всплыла еще одна небольшая проблема борт не открывается почему? непонятно Короче, с бортом засада буду смотреть, что такое, не понимаю. Так. Что мы имеем? Вот это вот электрический двигатель, который опускает платформу. Короче, вот это вот шток из него не выезжает. Надо будет сейчас разобрать, наверное, вот эту вот часть и посмотреть, что внутри. Так, что у нас здесь? Начинаем разбирать, собственно, сам мотор, чтобы посмотреть, что там происходит. Ну, нажми кнопочку поднятия борта то есть мотор не срабатывает вниз мотор не работает ну все лезем значит дальше понятно уверен что здесь засада вот в этой части вот здесь есть сальник и вот скорее всего вот этот вот сальник его перекашивает и он себя чувствует здесь не очень хорошо на ну, их два ну проверяем короче засада понятно вот вот этот вот сальник его нужно немножечко просто почистить и одеть обратно и прикрутить, и все. Ну, в общем, вот так вот. Что, все? толкова ничего ну, норм не работает опять ляха муха а вот наш эльтуза многострадальный короче он конкретно сдулся но он у нас был на палубе, я его только что снял сейчас буду ставить на него наш мотор и запускать только подкачать надо немного так тузик я спустил мотор отдел я это уже не показывал потому что так как я корячился его снимал вы уже видели так топливный бак я подключил подкачиваем проверочка, подсос что такое давай родной давно тебя не заводили ой oh yeah. Надо же пообедать, этой прекрасное едой. Дина заодно посмотрит, что здесь готовят. Я вам уже показывал в прошлый раз, но Дина этого еще не видела. Так, следующая поломка. Не работает газ. А не работает он, потому что вот эти вот штуки по краям начали ржаветь. И вот это вот особо. Вообще он не открывается. Короче, вот это надо сейчас будет очистить. Вот она вся ржавая. Посмотреть, сколько ржавчины, сейчас вам покажу. Вот это вот слой, который осыпается. Так, комфорки почистил. Собираем все обратно, проверяем. Обе работают. Теперь можно делать утренний кофе. А пока из ремонта пришли паруса. Короче, ремонт парусов, Мейна, прострочили все очень аккуратненько, все строчки, все, сделали полную ревизию Мейну. Также Кодзиро и Гинакер, за это все я заплатил 500 американских долларов. Что ты делаешь, Сережа? Отпускаю на волю. На волю отпускаю. Скучаю. Ты как кот, который с полки выбрасывает нужные вещи. Сейчас у нас задача поинтереснее. Нужно взять вот эти вот все паруса и занести их на лодку. Почему ты это до сих пор не сделал, Дина. Ты что считаешь? Я в роли оператора. А, ну ладно. Просто мне показалось, что ты считаешь, что это мужская работа, знаешь, а я с этим совершенно не согласен. Да. Я не феминистка. В этом современном жестоком мире... Девушкам. Я считаю, что паруса должны таскать. Девушкам приходится конкурировать за место под солнцем, поэтому... Не таким, как я. Не таким, как ты. Ну вот. Что, кто-то работает, ехали. а кто-то отдыхает, да? Почему одному все, одним ничего, а? Да, вот это проехал еще один, кому все, а вот это стоит ну, тот, это кому ничего. Ну, ладно. Подожди, ты придумал, куда ты будешь да, идти из себя? Про... Траекторию считал. Там лох у тебя на пути, стой. Фух, один тупик какой-то. Манки бизнес, да, только ты его он... не аккуратность этим нежнее. Я думаю, что он килограмм шестьдесят весит нежнее нежнее я его могу даже поцеловать целовать не надо а вот подрать тоже не надо все он занял свое место осталось теперь всего лишь генакер и кодзеро они кстати самые легкие Генакер На <смех> <Бин -бэк. смех> Почему нет? <смех> Только курить нельзя. А? Только курить на них нельзя. Да. Ну что? Ну что? Погнали. Погнали. Осторожно. Даже запустился. Класс. Красотка. Идем поужинаем. Кушать это всегда хорошо. Да. хорошо Ибо еды больше нет. Есть не как раз есть, но готовить больше одного раза в день я не могу себе позволить не в таком режиме. Ну что ж, пошли. Ага.